И самое последнее на сегодня. В этот день, 105 лет назад, в Петербурге, в присутствии и самого императора Николая II, открыли памятник стерегущему монумент, посвящен трагическому эпизоду русско-японской войны, гибели в бою легендарного миноносца. Это единственный петербургский монумент в стиле модерн и последний, который был сооружен до революции. Мой коллега Артур Ходорев отправился к памятнику вместе с военным историком. Во время боя в Желтом море экипаж маленького боевого корабля, 53 человека всего, отдал свою жизнь за Родину. И когда возникла опасность, что корабль будет захвачен, нашлись те мужественные человеческие души, которые предпочли погибнуть, вместе с этим кораблем, но врагу его не отдать. Вот так возникла эта мифологема, которую сердце народа приняло моментально. На тыльной стороне памятника, там ведь сказано два неизвестных матроса. А в прессе, в прессе появились их фамилии. Так вот, их нету, этих фамилий, в списке экипажа. И вода оттуда текла, и она шла вниз, да, и она стекала там дальше была, как я, насколько я помню, была труба, и вот здесь это опять вытекало. И здесь наполнялась чаша. Вот в чем все дело. И я помню, как ее пустили. Вот мне это запомнилось 90-е годы. Но быстро это опять прекратили. Ну, вот, проходя даже мимо этого памятника, и не зная историю, может кто-то и не поймет, что он связан с войной. Согласен может, с этим ну Я вот сказал так. Наверное, все-таки поймет, если вглядится. Да, просто допустим... Во-первых, форма креста. Угу. И во-вторых, Следы как бы от попаданий снарядов, рвущие крест. Вы видите их? Ну вот сбоку. С обоих да, боков. Да, да. Заклепки. Здесь же искусство на первом плане. Идея на втором, пропаганда на третьем. Вот так как должно быть. Идея чего? Самопожертвования? Да. Чисто... А через самопожертвование любовь к Родине. Но для этого нужно подойти и вглядеться, обойти и прочесть. Понимаете? Начало 20 века понималось, что культурный уровень и образовательный недостаточен. И поэтому всегда был информационный момент на этих памятниках. Лавровые ветви, матросские ленточки с безкозырки. И на них название боевого корабля и эпизод гибели. Он, конечно, он не мог, это маленький боевый кораблик, он не мог устоять. Сколько там? Четыре Четыре, с которыми они сцепились, и еще несколько сзади было. Которые пришли к тем четверем, четверым эсминцам на поддержку. Но конечно, тут, это был ну, неравный для, для бой. Для тех, кто не знает, тут получается краткое описание описания да, битвы. Да. И именно здесь а имена тоже. этих вымышленных героев, конечно, не указаны. Mm -hmm. Форма креста. Вера и вечность. Это сразу же говорит о том... Какая идея заложена? Мы верим, что герои возрождаются постоянно, и мы верим в вечность и флота и России, и их славы. Вот На этом бы я поставил точку. Артур Ходарев, Юрий Юхнин, Федор Курбатов. Петербургский дневник.